Итак, приветствую вас, уважаемые коллеги. Меня зовут Лотникова Лёля. Кто со мной не знаком, давайте будем знакомиться. Если кто-то из новичков не знает, значит, ну, еще со мной не познакомились, то уже, считайте, мы с вами познакомились. Немножечко рапортовалась. Итак, наша задача сегодня с вами разобраться в маркетинг-плане. Но маркетинг-план, маркетинг, ну, маркетинг он есть маркетинг-план. Но самая главная задача понять, почему выгодно человеку приобретать по дисконтной карте продукцию из личного кабинета. И зачем мы строим, вернее регистрируем под новичков других новичков. Как только вы сами это все осознаете и поймете, вам легко будет людям рассказывать и доносить эту информацию. Итак, кто сегодня на маркетинг-плане первый раз? Напишите мне, пожалуйста. И еще, кто-нибудь школу сможет записывать? Записывает? Пока вы отвечаете... Я немножечко вам остановлюсь на карьерной лестнице. При, рекру, при рекрутировании, когда человек интересуется не только дисконтной картой, но и работой, я всегда говорю, даже если просто дисконтной картой, что последний подарок – это самый ценный подарок, самый дорогой из всего на свете, который только бывает. Это сотрудничество через наш проект с компанией Арифлейм. Как мы, что это такое? Естественно, я им показываю карьерную лестницу и начинаю общаться согласно карьерной лестнице, какие доходы они могут иметь. Сразу, конечно же, новичкам или человеку, который еще далек от понятия, что здесь можно зарабатывать деньги, большие суммы говорить не нужно. Нужно... Говорить приемлемые суммы той области, в которой они общаются. Можно немножко больше. Это примерно значит, мы с вами останавливаться будем на вот таких суммах, как до э, вот так вот золотого директора. Примерно вот, вот такие суммы нам нужны с вами будут. Примерно вот такие вот суммы нам с вами нужны будут. Чтобы можно было общаться. Но чтобы уверенно говорить об этом, Конечно же, нужно быть самому уверенным в, это, в этом и понимать, куда мы идем, что мы делаем, когда и сколько вы будете зарабатывать и при каких усилиях. Это должно быть понятно. А карьерная лестница покорится только тем, кто четко, спланировано идет к своей цели. То бишь, работает так, как он бы работал, допустим, где-то на производстве или открыл свое дело, вложив деньги какие-то определенные. И здесь то же самое: если нет ответственности, нет планирования, нет результата. Только с планированием и с ответственностью всегда будет результат. Итак, наша задача каждого участника нашего проекта научить показать и провести его до уровня дохода. На золотого директора. Вот так. Наша задача. Рассказать, показать, научить, указать, какая есть дорога. И человек сам принимает решение, когда ему выйти на этот уровень, сколько он будет работать, если человек не хочет результата, он будет долго и нудно придумывать какие-то свои причины. Если человек хочет работать, он будет креативить, включаться в процесс, он будет стараться работать. И запомните, уважаемые коллеги, никто за вас никогда не решит никаких проблем. Не бывает плохих спонсоров, не бывает плохих проектов, не бывает ничего плохого. Только вы ответственны за свой результат. Я думаю, здесь уже всем понятно. Мы переходим к следующему слайду. Зачем и почему? В нашей корпорации идет командно-стволовое построение структуры. Независимо от того, пришел ли человек просто потреблять, либо он хочет быть партнером, либо он хочет быть продавцом, разницы нет. Мы в любом случае строим структуру в стволовое построение. Как это выглядит? Обратите внимание, вот здесь вот четко, ясно показано, как мы строим структуру. То бишь, это вы. К вам пришел человек, хочет работать. Пожалуйста, вернее, хочет продавать. Пожалуйста, вы его зарегистрировали под, определен... ну, под себя. К вам пришел человек, который хочет работать. Вы регистрируете под новичка. Далее, этот человек пришел и сам не знает, что делать. Вы все равно регистрируете под новичка. Этот хочет просто потреблять. Тоже строим под новичка. И так мы выстраиваем друг под дружку почему потому что смотрите вот этот человек пришел продавать и он сделал допустим продал на 500 бонус баллов этот партнер пришел он то хочет работать он тоже сделал минимум 300 бонус баллов скажите пожалуйста Насколько выгодно и вот этот, который пришел продавать, какую мы ему сделали пользу от того, что за него зарегистрировали человека. А вот этот человек сделал 100 бонус баллов, он просто решил получить подарки. Вот скажите, пожалуйста, какую выгоду мы сделали вот этому человеку? Не себе. О себе мы пока не говорим. Мы говорим о человеке, который пришел под, это, продавать. Он не вышел ни на какой уровень. Вернее, он вышел на уровень, но сейчас мы пока говорим, что это самое. Что о том, какую выгоду. Да потому что на его личный заказ из 500 баллов. Вот здесь получилось, если по шкале выплат, которую мы с вами будем рассматривать, он вышел на 9%. Так вот этому продавцу мы увеличили от корпорации ЗУС на 9% скидку на его личный кабин на его личный заказ. Вот таким образом мы помогли этому человеку. И он будет, когда мы до него донесем информацию, чтобы он понял, почему мы под него строим, он решит делать больше заказы. Он, допустим, сделает вот здесь, сейчас мы уберем, вот это вот сейчас зачеркну, и здесь на следующий каталог он сделает 600 бонус-баллов. А под ним будут еще люди, которые, ну, я сейчас грубо вот так вот беру баллы, вот, которые будут еще делать еще больше баллов. И у него будет выходить. Ну, вот, дает. И у него будет выходить э, на 12% дороже его заказ. Не дороже, а дешевле его заказ. Сейчас я выключу, что-то никак не понимает, что выключить надо. Ладно. Вот. Его заказ будет, вернее, скидка у него будет еще больше на 12%, и человек будет заинтересованный. Скажите, а вот этот человек будет заинтересованный, ему будет выгодно, что вы под него строите командно-стволовым построением? Вот этот, который просто потребляет, ему будет выгодно? Ладно, самому верхнему выгодно, а вот который в середине? Будет ему выгодно быть вот именно в этой команде, вот так в цепочку построенной? Пока вы пишете, я продолжу. И если не поняли вопрос, будет выгодно и ему, Алла. Если он сидит сейчас и только наблюдает, что у него 100 бонус баллов, и он догадается, наконец-таки мы же ему донесем. Дружок, 50 бонус-баллов. 50 бонус-баллов еще добавь, а под тобой есть структура. И вот таким образом мотивация происходит снизу. Сейчас мы убираем все вот это, хотя не будем убирать. Теперь смотрите, если бы мы строили классическим построением структуры, как это э, рекомендует сетевой маркетинг. И вы бы регистрировали не командно-стволовым, а вот таким образом, как было раньше. Всех этих людей, которых вы зарегистрировали в ствол, вы бы вот так регистрировали. И все эти баллы, которые я сейчас рисовала, которые тут написаны, люди бы так и сделали. Кто-то 300, кто-то 500, кто-то 100. Таким образом, мы помогли бы людям увеличить скидку на их личный заказ? Вот, при таком построении. Увеличили бы? Людям нет. Мотивации снизу нет. Мотивация только ваша. Если вдруг он когда-то вот этот разродится или придумает, да, надумает, что все-таки это интересно, он тогда начнет точно так же делать, и у него вот тут будет увеличиваться скидка на его заказ и, конечно, групповой товарооборот. Вам так и так хорошо. Но чем больше людей будет вот здесь, мотивированных на более высокий заказ или вообще вступать в партнерство, тем больше ваши доходы. И в данном случае, когда я слышу разговор о том, что а, он забрал у меня, ну вот когда попозже расскажу вам, что значит, о, ну как бы он строит мне структуру. Вот этот лидер, сейчас сотру, чтобы тут каши не было. Вот этот лидер, оказывается, сейчас, вот этот, строит мне структуру. Как вы считаете, правильно это выражение? Вот я пойду к тому спонсору, вот тот спонсор, тот лучше строит мне структуру. Скажите, кому строит вот этот спонсор структуру? Кому организовывают товарооборот? Я вас не загрузила? Правильно. Себе. И если вы будете сидеть и надеяться на Ваню, Маню, Даню, Гланю, которые под вами, и они что-то когда-то надумают делать, то вы никогда не достигнете результата. Надежда только на себя, результат только ваш. И таким образом энергетически вы передаете темп работы всем, которые находятся под вами. Кто готов принять тот темп работы, он будет работать в таком же темпе. Кто не готов, то его никогда ничем не разбудишь. Поэтому решайте вопрос э, роста только со своей позиции. А уже партнеры у вас найдутся. И партнеры придут к вам именно на ваш режим работы. Спящий у вас режим, значит, спящие и будут. Слегка просыпающие, значит, слегка просыпающие и будут. Это однозначно. Если вы активны, вы креативные, вы постоянно ищете выход, как сделать не одну акцию, так другую, не одно, так третье. С вами так и будут искать. А для того, чтобы это говорить, доносить, нужно понять. Вот скажите, сейчас понятно, почему всем дисконтникам надо говорить о том, что мы им увеличиваем от 3 до 22 процентов скидку на их личный заказ. Вот тут понятно? Вы сможете так людям объяснить? Отлично. Значит, этот, это обращение и это понятие мы с вами разобрались. Только просто об этом надо говорить всем. не одному «два». А всем, с кем бы вы ни общались, заострять на это внимание. Итак, структура золотого директора. Это то, о чем мы говорим, что мы вас сопровождаем, обучаем и показываем дорогу, как выйти на структуру золотого директора. Еще раз напомню о том, что Каждая структура, которая под вами вырастает, вот она, вот эта структура, она должна быть половиной тысяч бонус баллов. Это групповой товарооборот. И вторая структура должна быть такая же, половиной тысяч бонус баллов. Вот она. И вторая. Только тогда вы выходите на звание золотого директора. Но пока вы дойдете до звания золотого директора, вы будете уже получать премии, как только выходите на звание золотого директора. Вышли на, Когда вас, вы стали директором 7500 бонус баллов, вы получаете доход 1000 долларов. И как только стали старшим золотым, это мы разберем попозже, еще полторы, а как золотым еще две. В общем, в итоге вы получите 4500 долларов премии. Это не маленькие деньги, но и нелегкие. Поэтому включаемся в процесс. Мы с вами рассматривали выше, как мы будем регистрировать людей. Что мы делаем командно-стволовым. Естественно, надеемся на себя. Но нам с вами выгоднее иметь 50 человек, которые делают по 150 бонус-баллов. Вот 50 человек... Пришли к вам в команду и делают по 150 бонус-баллов. Значит, у вас уже есть директорская структура. Как мотивировать людей? У нас есть этот инструмент. Мы с вами выше разобрались. Как подать информацию? У нас очень много инструментов, которые мы подаем. И что же будут платить нам? Как это будет все выглядеть? Сейчас мы с вами разберемся. Первое. Вот эта шкала выплат, она находится у всех в прайс-листе на последней странице. Ее вы, наверное, уже кто-то выучил наизусть, кто-то подсматривает на ту сторону, на последнюю сторону, на последний листочек прайс-листа, и таким образом он у себя по структуре, когда выясняется уже к концу каталога групповые, он начинает смотреть, на какой уровень человек выходит кто у него по структуре там вышел на какой-то определенный уровень, сколько будет дополнительно людям от корпорации из УЗ со счет построения, сколько, сколько будет компания платить процентов ему на его личный товарооборот. В общем, все согласно шкалы выплат, вот это все ориентация на нее, как можно скорее, как можно лучше просчитать и посмотреть, за что же нам платят деньги. Конечно, все зависит от наших регистраций. Но, значит, смотрите, сейчас вот неудачно у меня здесь получилось. Сейчас я посмотрю. Здесь я хотела вам дать пример по построению стволов. Сколько и как нам будут начислять. Итак, мы с вами вышли на первый уровень. Это 150 бонус баллов. Как 100 пудов. 150 бонус-баллов – это первые ваши 150 бонус-баллов. Для того, чтобы нам начинали выплачивать, э, это ваш личный заказ должен составлять 150 бонус-баллов. С этого шкала выплат и начинается. Когда мы объясняем новичку о том, что ему, помимо того, что вот он пришел оформился, и в течение 21 дня, если сделал 150 бонус-баллов, Сейчас, сейчас отвечу, Валерий, 150 бонус-баллов, то он прошел первый уровень, первую ступенечку. Она всегда бывает личная. И только тогда, если она у вас личная, только тогда вам идут первые выплаты. Многие теряются, и, и когда подними 150 бонус-баллов, но не их личные, они думают, что... Значит, им тоже начнут выплачивать. Нет, новичкам всем объясняем, что именно... С обязательств, которые существуют на любой работе, выплаты начинаются со 150 бонус-баллов. Если мы сейчас берем Россию, то в России это дополнительная оплата 10% на 150 бонус-баллов и более даже, и плюс 3% от корпорации, которые как идут по структуре. Вот. И, значит, когда мы с вами в следующий каталог или в этот же каталог, делаем сами лично 150, а группа под вами сделала еще э, сколько там, 300 баллов, то вы выходите на уровень 6%. И вам уже выплачивают доходы, так как вы сделали 150. Сейчас я отвечу. Как стоит 150 то, значит, это самое, вам уже дополнительный доход ну, по структуре идет 6%. Если вы не делаете 150 бонус-баллов, то никаких выплат вам не будет, даже если в структуре будет 7500 бонус-баллов. Это вот примерно как производится расчет по шкале выплат. А сейчас мы будем с вами тренироваться, как по стволу идут, как стволы у нас располагаются, как у вас по, группы под вами располагаются, какие будут вам начисления. Итак, что там у Валеры? Если основная ветка не делает 7500 бонус-баллов, если там нулевые, запросили уже, можно туда же регистрировать новых людей. Конечно, нужно. Конечно, нужно. Не только можно, конечно, нужно. Вот смотрите, ваша структура, сейчас мы будем с вами рассматривать пример. Вот она ваша структура, она вышла на 3000 бонус-баллов. Вот эта вторая структура, которую начали строить, она на 3000 бонус-баллов. Она на 3, на, на, сколько? на 2000 бонус-баллов. И получается, что общая, общая команда у вас составляет 500, 5000 бонус-баллов. Вы работаете, у вас выявились лидеры, и ваш общий стал становиться 6500, 6500 бонус баллов. Уже близка к директорской. И вдруг какая-то ветка у вас начинает провисать, допустим, вот это. Провисать это значит, ну, кто-то сдолся, да, кто-то стал меньше рекрутировать, вы в другую ветку, там, за другой веткой занимались, то обязательно ты же лидер, ты следишь, у тебя есть международные отчеты, информационные листочки, ты все видишь, где у тебя провисает твоя веточка. Ты резко увеличиваешь вот сюда рекрутинг, то бишь рекрутируешь, вернее, регистрируешь туда людей для того, чтобы подтянуть эту веточку. До тех пор, пока в твоей ветке вот в этой, в основной, которая у тебя будет выходить на 7500 бонус-баллов, не вырисуется глубина, мы позже, может быть, успеем поговорить, не вырисуется глубина минимум с тремя очень активными лидерами. Только тогда твоя ветка, вот этот один ствол, будет надежным. Глубина – это залог Наших доходов. Это вообще последовательность всех наших доходов. Ширина – это мы топаем по карьерной лестнице. Но если... то Я сейчас даже вернусь на карьерную лестницу. Но если мы с вами будем топать по карьерной лестнице, и при этом не думать о глубине... Вот они, мы топаем с вами по карьерной лестнице. Вот они мы, значит... Директор, вер... вы вышли на директора. У вас оторвалась одна ветка. Семь с половиной тысяч бонус-баллов есть. Отрыв. Вы стали старшим директором. Вы стали золотым директором. Это значит, у вас две уже ветки. Но в глубине этих директорских веток нет лидирующих людей, минимум три человека. То ваша ветка может бесконечно проседать. И выше по карьерке вы не пойдете. Вы можете выскочить по карьерке довольно быстро, все звания заполучить. Быстро, не оглядываясь, что у вас там есть глубина, что есть глубина. Вы можете выскочить, но когда вы обернетесь, и у вас там, значит, тут две ветки сгорело, тут одна ветка упала, все, звания ваши вернулись назад уже вы снова вернетесь на старшего директора, потому что в ветках у вас не было глубины. Я, возможно, вас сейчас немножечко подзапутала, немножко подзапутала, но мы этот вопрос будем рассматривать. Это очень важно. И еще, я хотела бы остановиться на таком вопросе, как э, лидеры. Вот давайте сейчас будем расс рассматривать наши с вами ветки. Допустим, вот это у вас 7500, э, вернее, тут вы золотой директор. Как мы напишем золото? Ну пусть так, золото. Золото. Допустим, вы золотой директор. Каждая ветка, вот это 7500 бонус баллов и это 7500 бонус баллов. расслабились у вас вы на золото вышли замечательно вот здесь у вас лидеры пока пишем по три лидера вот здесь которые активно также приглашают так, такие же как и вы вы не обращаете внимание что делается в ваших ветках вам же нужно третью растить и вы сюда не обращаете внимания лидер, ну, не захотел, передумал, заболел. Все, что угодно может быть. Все, что угодно может быть. И, естественно, у вас вот эта веточка начинает проседать. Ни в коем случае не надо говорить или думать, что из-за него там что-то произошло. Нет, это ваша веточка, и вы в ней должны настолько четко понимать, где как работают лидеры, пока вот этот не стал золотым директором. Вот этот не стал золотым директором. Только тогда вот сюда вы можете не обращать внимания. А пока, если эти лидеры еще даже не директора, пока, то нужно непременно смотреть, что делается в ваших структурах. Международные отчеты всегда приходят, и всегда там все видно. Подо мной очень много директоров в глубине сейчас, и я кажд, буквально каждого директора и каждого консультанта в своей структуре вижу, сколько он сделал баллов, а сейчас и вовсе программа сделала так, что понятно, кто рекрутирует, тот или иной лидер, или это просто консультанты приходят, и, значит, вернее, просто активный рекрутинг всей команды. Здесь очень хорошо наблюдать и следить за своим бизнесом. Эта программа, она, то, что мы можем регистрировать со своего кабинета, но под «Новичка». Мы рассказывали это на школах. Есть эта программа, которая указывает, кто его зарегистрировал. Итак, теперь давайте с вами сделаем расчет. Допустим, у вас вот эта веточка. Вы ведете две ветки. Ну, естественно, две ветки нужно вести тогда, когда у вас идет уже огромный рекрутинг и э, минимум, половиной тысячи бонус-баллов у вас, а 2,5, ну, даже от двух тысяч бонус-баллов у вас есть вот эта ветка, вы начинаете тогда другую. Пока не начинают у вас активно расти ветки и проявляться здесь лидеры, вторую ветку начинать смысла нет. И пока вы сами не, не поставите это на поток вашей регистрации. Независимо от того, сколько вот эти лидеры будут делать регистрации, если у вас их нет, личных регистраций, вторая ветка у вас расти не будет. Бесполезно. Берем и отрабатываем методику любую, какую вам удобно, для того, чтобы у вас минимум две регистрации было в день. Вот тогда с уверенностью можно что-то начинать делать. Поэтому все зависит от вас. Итак, допустим, у вас растет две ветки. Одна две с половиной тысячи, другая полторы тысячи. И давайте с вами сейчас порешаем. Сколько же, на какой же процентный уровень вы вышли, когда у вас структура составляет 4000 бонус-баллов? Напишите мне. Валера, как вы понимаете, согласно шкалы выплат, на какой уровень вы вышли, имея в структуре 4000 бонус-баллов? У нас Екатерина, это кто Екатерина с телефона? Так. Валера, а вы как понимаете? Люба а, Разбаева тоже. Ну, вы, наверное, хотели сказать 15, не 16. Так, значит, 15%. Если мы смотрим с вами согласно шкалы выплат, то, шкала, то 15% начинается от 3... Елисеева, Катя, поняла. Начинается от 3 до 4999 баллов. У нас этого с вами нет. Поняла, Катюш, все, поняла. У нас этого с вами нет. Поэтому мы на восемнадцати процентах. Ой, на пятнадцати процентах. Итак, вы на 15%. процентах. Скажите, одна ветка, которая на полторы тысячи бонус баллов суммарно. Она на каких процентах? Вот эта ветка. Валер, как вы думаете, на каких процентах? Люба Разбаева, Катя Елисеева. На 9%. Так, Валера, вы поняли, о чем мы говорим? 1500 бонус баллов это на 9%. Почему? Потому что, начиная от 900 баллов до 1799 баллов, это все 9%. А Лукашова ты не права. А вот последняя веточка, которая вот эта 2500 бонус баллов, она на сколько будет процентов? Валера, как ты думаешь? Люба, Катя, Валера. Правильно, она находится на 12%. На 12%. Согласно формулы, которую мы выше не рассматривали, я ее пролистнула, но я вам сейчас буду говорить. Ну, мы можем вернуться немножечко к той формуле. Смотрите, процент, как насчитывается вам процент товарооборота от ствола по формуле? Групповой товарооборот минус процент группового товарооборота минус процент, от первого ствола и разница. От первого ствола вам заплатят эту разницу. И также от каждого ствола. Как это выговаривать по, ну, по, ну, в реале? Теперь давайте смотреть. Вы вот здесь находитесь на 15% уровне. Здесь ваша ветка находится на 12%. Согласно той формулы, то мы с вами групповой товарооборот всей структуры 15 и берем групповой товарооборот минус, э, вот здесь делаем вот так вот, минус групповой товарооборот первой структуры. Сколько получается процентов 15 минус 9? Валер как ты считаешь, сколько здесь получается? Катя, Люба, 6%. Так вот, уважаемые коллеги, вам заплатят с полторы тысячи бонус баллов за групповой товарооборот 6%. Хорошо, давайте рассчитаем другую ветку. То же самое, здесь у вас групповой 15, а здесь 12. 15 минус 12, что у нас равняется? Правильно, 3%. Когда смотришь на эту схему, что тебе заплатят с 4000 группового товарооборота, вернее, не с 4000, а с 1500 всего 6%, а чем больше, то тебе меньше процентов получается. Кажется, немножко несправедливо. Здесь все правильно. Почему? Потому что, согласно маркетинг-плана, Начинаются выплаты снизу сразу нижним и если вы держите отрыв от э, нижестоящего уровня то конечно вам будут платить эту разницу но на ваш личный заказ на ваш личный заказ который вы здесь сделали допустим 200 бонус баллов вам начислят дополнительную скидку помимо 6 и 3 процентов на ваши 200 баллов. Уже будет дополнительная скидка 15 процентов. Я вас запутала или вы разобрались? Считать вы научились, как и сколько процентов от каждого ствола. Катя, Валера, Люба, вы разобрались или я вас запутала? Валерий, понятно. Отлично. Далее мы с вами можем разбирать... Люба разобралась. Отлично. Далее мы с вами будем разбирать вот эту ситуацию. Смотрите, сейчас я сотру, или пусть висит это дело. Вот здесь структура ваша вышла. На тысяч бонус баллов. Скажите, эта структура какая? Директорская? Или еще нет? На сколько процентов вышла такая структура? Если здесь она была на 15, то здесь на скольких процентах? 22%. Больше она будет, когда одна из этих веток оторвется? То бишь она э, сделается семь с половиной тысяч бонус баллов. Итак, вы здесь 22%. процента. Сколько же процентов у вас имеет вторая ветка? Вот эта, которая две с половиной тысячи бонус баллов. На скольких она процентах? На двенадцать. Здесь такая же формула вычисления. 22 минус 12. Сколько вам за эту ветку заплатят? Правильно. Десять процентов. А сколько же с этой ветки, с самой такой большой ветки? На какой уровень она вышла, эта ветка 5500? На 18. Все легко. Согласно шкалы выплат, все легко. Да что ж она не пишется. Да ладно. На восемнадцать. 18. Ну, не пишет, короче. Скажите, пожалуйста, 22 минус 18. Сколько вам процентов заплатят? 4%. С этой ветки вам будет 4%. А сколько будет э, дополнительная скидка на ваш личный заказ? На ваш личный заказ сколько будет? Доп... Катя, Валера, Люба. Вы не поняли вопроса? Напишите, я отвечу. Вернее, повторю. Пока вы пишете, я продолжаю. Вот так, согласно стволов, вы можете ориентировочно ориентировочно, значит, знать, сколько и как вам будут начислять. Что отнимать? Повторю, поэтому я спрашиваю. Вот вы вышли на 22%. Вот, на 22%. А вот эта ветка у вас на 18... А, все, все. Мы посчитали, что здесь вам с этой ветки будет 4%. Здесь, когда мы с вами рассматривали, когда вы были на 15%, вам на 200 бонус баллов вашего личного заказа начисляют ли 15% дополнительной скидки. А вот тут... Вы вышли на 22%. И личный заказ ваш составляет также 200 бонус баллов. А сколько на этом уровне вам начислят дополнительно на ваш заказ? Вот тут вот вы, 22%. Виснет и нет. Конечно же, на ваш личный заказ вам придет дополнительная скидка 22%. Помимо того, что вы будете иметь с группы, с одной, со второй и еще на ваш личный заказ. Теперь скажите, выгодно ли каждому лидеру делать не только 200 бонус баллов или 150, а можно 400, 500, 600 баллов? Выгодно? Вы получаете сразу 20% скидку на всю продукцию однозначно. Плюс вы выходите на 22%, вам еще минус 22%. Скидка, конечно, она же 22% с вашего личного. Вот я сейчас на уровне 22%, у меня считается 22%, выше процентов не бывает, потом уже идут просто звания. Я делаю в каталог 400 бонус баллов. Я бы могла делать просто 150 или 200. Ну, лучше 200, как э, золотой директор, 200. Но зачем же я буду терять деньги? Я же пришла работать. Я поэтому делаю 400 бонус-баллов для того, чтобы на мои 400 бонус-баллов было 22%. И в итоге... На мои продукты, которые я употребляю, которые я приобретаю, всего скидка 42%. Это феноменально. Поэтому многие стараются за время, пока они учатся строить структуру, пока они учатся, как показать каталоги, сделать личный товарооборот как можно больше, для того, чтобы не терять эти деньги. И поверьте, что здесь деньги немалые. Я сейчас даже не могу точно сказать, сколько я получаю за 400 тысяч бонус-баллов дополнительной скидки, но, насколько я понимаю, там где-то около 5 тысяч. Чуть, может, меньше. Потому что очень много у меня получается прибавки. И вот, смотрите, кто-то ходит две недели за это на работу в некоторых селах или городах. Две недели за это ходит на работу, я однажды наработала себе клиентов и по телефончику принимаю заказы, да, я им развожу каталоги, да, я им страшно кричу о новинках, я им рассказываю, попробуйте меня, какая вуаль, попробуйте меня, куда, куда, чего делать, вы загляните на мои волосы». Естественно, я своей энергетикой им рассказываю, они покупают краску для волос, они уже не могут без нее, они уже не могут без тоналки, они просто не могут найти другой, даже если пробовали, даже в мое отсутствие они не могут это найти. Это называется наша с вами креативность. И теперь скажите мне вопрос, вот сегодня у нас в офисе были два мальчика, им было стыдно как бы немного показывать каталоги, да, это же женская работа, там губная помада. Скажите, пожалуйста, когда вот такие деньги тебе будут выплачивать, если, допустим, тысячу баллов там, да, то и на них еще тебя будет 42% скидка, я уже не беру групповые, это групповые, это другой вопрос. Это выгодно всем или нужно об этом подумать, что это нам не подходит? Вот, Валер, как ты считаешь, тебе такие деньги подходят или тебе работа такая не подходит показать каталог? И то же самое девочки. Конечно, всем. Конечно, всем. Губную помаду создал мужчина. Тушь для ресниц создал мужчина. Тоналку мужчина. Краску для волос. Мужчина. Да что ж эти мужчины, кругом впереди женщин. Как впереди паровоза, кругом все не успевают. женщин только подумали, они уже для своих любимых придумали. И мне всегда нравится в нашей компании, основной человек, который ответственен за производство губных помад и за создание этих формул, тоже мужчины. Тестируют мужчины. Все делают мужчины. И мужчины всегда, <с, слизывают> и мужчины всегда выполняли э, такую должность, как э, коробейники, помните, коробейники. Ведь они же всегда продавали, и самый ценный продукт всегда был губная помада, румяна и, э, ну тогда они по-другому немножко тушь называли, как-то чернила для бровей или что-то такое, вот. Вот, всегда были мужчины и не доверяли женщинам. Почему сейчас поменялась обстановка, я не знаю. Но если мы хотим с вами иметь великий доход, ну, хороший доход, то мы, естественно, должны быть всесторонне развиты и всесторонне подготовлены для того, чтобы забирать все то, что предоставляет компания. Даже если человек который пришел и стал просто продавцом вот в этом уровне, не стал строить структуру, а вышел на 22% и делает заказы минимум 150 бонус-баллов, вот так, 150 бонус-баллов, он делает заказы, ему будет 42% скидки, 20 сразу и 22 потом. И это благодаря нашему построению структуры. И независимо, что человек делает, просто пользуется на 150 бонус-баллов, просто продает или он партнер. Вот, вот это я хотела вам сегодня донести, чтобы вы могли понимать, что личные баллы, это не есть того, что, э, ну, как бы э, на напряг какой-то. Нет, это не напряг. Это ваша еще одна зарплата помимо структурных да, от структуры доходов. Итак, уважаемые коллеги, скажите, пожалуйста, я сегодня донесла вам тему, или вам что-то непонятно? Я еще раз расскажу. У нас Алия, наверное, попозже зашла, да? Пропустила. Валер, тебе понятно? Катюша, Люба и теперь Алия. Алия, тебе понятно ли ты все пропустила? Остальные коллеги, я думаю, вы уже были не раз на школе, вам понятно это все. Поэтому каждый человек должен, э, помимо того, что пока выйдет на 22%, Обидно, Лена, но я дам э, запись. Помимо того, что он выйдет на 22%, будет у него дополнительная скидка, каждый человек должен отвечать за свою структуру сам. Независимо от того, какие у него есть лидеры. И каждый лидер ответственен за свое будущее. Вот это моя главная цель была сегодня. Донести вам, как нам платят деньги, где мы получаем их и почему выгодно приглашать всех дисконтников к нам в проект, чтобы они имели огромную выгоду из потребления продукции. Если у вас нет вопросов, то у меня все. и Спасибо всем за внимание. Если есть вопросы, я, конечно же, отвечу.